Девочка-девушка-женщина В мир ты приходишь жестокий Зебры вокруг сумасшедшие Пестрые жизни полоски в детстве принцессы и ангелы Вас нежат, и любят. Дальше сердечными ранами Разные встретятся люди. В юности очень беспечная Первое счастье и чувство. Горе подчас бесконечное В сердце становится пусто. В зрелости ты одинокая, Любимый мужчина не рядом. Счастье разбилось осколками, То, что от жизни в награду. Дети порадуют внуками, Радуясь солнцу и жизни, Миру с весенними звуками, Счастьем наполнятся мысли. Девочка, девушка, женщина, радости, счастье достойна. Ангел окутает нежностью, сердцу не будет так больно. Девочка, девушка, женщина, радости, счастье достойна. Ангел окутает нежностью, сердцу не будет так больно.